Так, отлично слышно. Слышно, видно. Прекрасно. Такой вот, краш-тест, чтобы было понятно, что, нас, что мы с тобой не вдвоем общаемся, а нас участники тоже э, слышат. Еще раз всем добрый вечер. С вами Алена Жупикова, создатель и идейный вдохновитель компании «Экогрупп». Кто не знает, на самом деле здесь уже все, кто практически в 16 эфиров вместе, поэтому мы уже знакомы не только виртуально, но и лично в рамках наших бизнес-мероприятий. Как вы знаете, сейчас мы, к сожалению, не можем с вами встречаться в офлайне, хотя уже очень сильно за этим соскучились, но не остаемся в стороне и продолжаем знакомить вас с сильными топ-менеджерами, с управленцами, с талантами, которые в это непростое для нас время продолжают развивать свои компании, сохранять лучшие таланты. И мы... Мы их приглашаем для этого в эфиры, чтобы поделиться с вами их кейсами и их решениями, которые они принимают сейчас, чтобы сдать экзамен на кризис. А, на самом деле, сегодня наш гость очень легендарный и HR-эксперт, потому что Наталья Горбенко имеет уже более 20 лет профессионального опыта управления талантами, как национальными, так и международными брендами. А, начинала в компании Avon, продолжала в ProCard, более 9 лет сотрудничества с брендом Lifesale, где, по-моему, мы, Наташа, с тобой первый раз и познакомились, когда вместе работали, да? И последних три года — это Люксофт. В 2017 году Наталья присоединилась к команде Люксофт. На сегодняшний день является и занимает такую позицию, как Global Head of Talent Management and Development Люксофт. Более того, кто не знает, в прошлом году Люксофт присоединилась к международной корпорации, монстру, я бы так назвала, DXC. Technology компании, которая насчитывает совокупно 130 да, тысяч человек, поправь меня, если а, я не права, 130 тысяч да? тысяч сотрудников, масштаб люкс был 13 тысяч сотрудников, и сегодня, конечно же, ну, первое, с чего я начну у тебя, спрошу, расскажи ты в двух словах о том, что из себя представляет вот эта огромнейшая машина DXC. Ну, если кратко, это действительно огромный механизм, который создавался не один год и на самом деле он состоит из таких же покупок, которые так или иначе становились активами, в том числе и небезызвестный uh, HP Enterprise, стал очень большой основой этого холдинга, ну и самое крупное из последних приобретений, конечно, это Luxoft, то есть сделка, которая была оценена в 2 миллиарда долларов и, в принципе, год назад она стала реальностью. Здорово. Смотри, вот мы с тобой начали там общаться несколько месяцев назад, еще до начала карантина, там, помню, буквально после 8 марта, когда в Украине мы еще даже представлений не имели, какой масштаб окажет на нас пандемии. И ты уже тогда мне говорила, Алена, ты можешь спокойно выдохнуть, оффлайна не будет очень долго. У нас уже в группе как бы введен запрет на закрытие, на проведение таких мероприятий. Расскажи, пожалуйста, ну, то есть, как бы, как вы предвидели эту ситуацию, готовились ли вы заранее какой-то антикризисной стратегии, программы? что происходит у вас в группе? Ну, на самом деле ничего волшебного у нас не происходит, просто компания большая, и DXC работает на территории 70 стран, Luxoft работает на территории 22 стран, и, соответственно, те страны, которые первыми пострадали, они для нас были как раз моментом изучение ситуации, понимание, что с этим делать, если вдруг это пойдет на, скажем так, более широкие географии. Так и случилось. Конечно же, у такой большой корпорации, как DXI, есть огромный корпоративный центр управления с людьми, которые имеют опыт работы, в том числе и в серьезных военных структурах. И вот этот опыт кризисного управления в ситуациях пандемии, он очень сильно пригодился. И было отстроено буквально пошаговые мероприятия, инструкции, и гайдлайны, которые спускались, каскадировались однозначно с правом локализации. То есть основной секрет в том, что нет одной установки на всю корпорацию. Есть фреймворк, так да, как мы всем говорим, руководство к действию, а у локальных команд всегда есть право это видоизменить так, чтобы было лучше для людей которые работают на конкретной географии, в конкретной стране, на конкретных заказчиков. И вот, собственно, не далее, чем в первой половине марта, уже, уже были отменены абсолютно все бизнес-поездки глобально, и это уже было понятно, что очень серьезный шаг, потому что в нашей работе как раз бизнес-поездки занимают большую долю рабочего времени. Mm -hmm. Конечно же, были ограничения на участие в любых мероприятиях с определенным количеством участников, потому что для нас, как для компании, важно не потерять основных стейкхолдеров, как раз, чтобы все были в строю, это был такой предупредительный момент. И где-то через неделю уже и Украина подключилась к всеобщему карантину. Ну, дальше уже все история. Как сейчас? Все 13 тысяч сотрудников удаленно работают? Китай уже вернулся, вернулся неделю три назад в офисы. Вот, они, они первыми получили это право, а остальные страны пока работают удаленно. Более того, глобальное руководство к действию гласит, что до 6 июля э, мы все максимально остаемся работать удаленно, чтобы не подвергать опасности ни самих сотрудников, ни их близких и перестраховаться вот во всех таких пограничных случаях. Поэтому мы точно знаем, что до 6 июля мы работаем так же, как уже. Настроились мы, удаленно. У нас как бы там предполагают, что 22 мая мы начнем работать, да? То есть у вас своя внутренняя программа до 6 Никто не запрещает, то есть в офис можно, конечно, попасть. Вопрос в том, что мы не форсируем возвращение в офисы. Uh -huh. Расскажи мне, пожалуйста, как изменились процессы взаимодействия с командой у вас? И изменились за время вот, перехода на карантинные меры? Что поменялось? Ну, если говорить о всей команде компании, конечно же, большинство людей привыкли работать в офисе, и наши контракты предполагают, что это работа в офисе, есть ограничения по безопасности, есть физические ограничения по безопасности, но на время карантина все клиенты пошли навстречу и нашли возможность работать удаленно через дополнительные, собственно, секьюрные ну, методы Включая дополнительное оборудование, дока, дополнительные токены, дока, дополнительные а, протоколы шифрования, ну и все, что можно применить в каждом конкретном случае. Вот, Это была техническая сторона вопроса. Но, конечно же, психологическая она тоже имеет место быть, и здесь как раз роль HR а, быть теми игроками, которые сработают на опережение, поскольку в IT в принципе уже хорошо отстроен институт HR бизнес-партнеров, mm -hmm. которые имеют очень хорошо налаженные каналы коммуникации, как со своими внутренними клиентами-менеджерами, так и с командами, плюс у нас есть для этого соответствующий, соответствующий инструментарий в виде опросников, систем, регулярных пауз-сервеев, то мы смогли буквально за 2-3 недели привести все в полный порядок. И в первую неделю апреля, 3 апреля, пятница, мы запустили уже первый пал сервей: how doing while working remotely. да, то есть как вы себя чувствуете, работая удаленно. То есть это глобальный наш сервей. Его принцип был очень простой: задать очень а, практические вопросы, чтобы по ответам на любой из этих, на нашем случае, пяти вопросов, можно было предпринять определенные действия. Вот, мы получили спросили. ответы, да. Что вы спросили, что вы получили да. на мы спросили очень простые вещи. Во-первых, хватает ли вам информации от компании о ситуации с коронавирусом, о всех действиях, которые предпринимает сама компания, трансляции действий в каждой географии от местного руководства, правительства, то есть всех органов управления. Второй вопрос был связан, хватает ли вам информации и взаимодействия с вашими руководителями. Третий вопрос, как вы чувствуете команду, насколько вам хватает, не хватает командного общения. Был вопрос, насколько вам достаточно поддержки от HR-команды. Вот. И был вопрос технического характера, достаточно ли у вас средств связи, техники, лэптопы, оборудование, то, на что потом могли бы обратить внимание соответствующие подразделения. И предшествовали этим пяти вопросам, самый первый, наш самый основной в таких сервеях, потому что они не имеют у нас тип mood monitoring surveys, три смайлика, и как хорошо вы себя чувствуете сегодня. Все хорошо, могло бы быть лучше, ну и как бы совсем не очень. В итоге за неделю мы получили более 50% ответов. То есть мы говорим о тысячах ответов, и это такие серверы, они не анонимные, мы об этом, естественно, всегда сообщаем, и это дает возможность вернуться к каждому случаю, который э, всплывает как требующий помощи или внимания. В общем и целом, 96% сказали, это те два смайлика, которые, вот, ну, конечно, могло бы быть и лучше, впрочем, неплохо, и все абсолютно хорошо. Mm -hmm. Была небольшая группа. 4%, то есть буквально несколько сотен человек, которые сказали, что совсем вот как бы им худо, в первую очередь связались с ними. По всем остальным параметрам очень интересно строить хитмэпы, например, по странам, или по подразделениям, или по типам занятости. Такая возможность у нас есть благодаря табле. Это то решение, которое помогает, помогает э, агрегировать и визуализировать любые данные в очень понятной графике. Вот. И оказалось, что Сингапур и Швейцария на первом же вопросе вот насколько хорошо вы себя чувствуете, показали самые низкие результаты. Вот. и такую тенденцию мы иногда наблюдаем как раз в экономически благополучных странах. Но вот им кажется, что где-то трава Это еще зеленее. страна, да, тем сложнее воспринимается. Да, лучшие результаты были как раз Украине, Мексика, Россия, Украина. Абсолютно. Вот. Скажи, пожалуйста, какая была, ну, помимо вот всех этих исследований, опроса, вот обратная сторона пандемии? С чем пришлось вам, как HR-у, бороться? Чего не было раньше? То есть какие вызовы перед вами стали, что вам пришлось решать их? Ну, если говорить об HR, стороне вопроса это, конечно, та а, бумажная часть работы HR-команды, которая не в каждой стране позволительна к диджитализации, да, не все можно оцифровать. Прием, увольнение, переводы требуют бумажного а, артефакта, то есть надо издать приказ, надо его подписать, надо ознакомиться. И здесь пришлось в первые две недели применить все свои... Нестандартные навыки креативного мышления, чтобы найти варианты максимально все-таки уйти в цифру, где это совсем невозможно, значит, есть дежурство в офисе и точечные, конечно, визиты туда. Мы не останавливаем ни прием, ни если кто-то хочет нас покинуть. Соответственно, должным образом оформляем все документы, отпускаем. И передача новенькому технике, и, собственно, прием техники, например, от уходящего, это тоже часть вот такого физического взаимодействия, которое надо было отработать во всех 22 странах, вот в новых совершенно условиях. Слушай... Это было нестандартно. Принято вообще считать, что IT-рынок сейчас чувствует себя лучше всего, особенно те, которые помогают диджитализировать процессы другим компаниям, то, что делаете и вы. Но, тем не менее, в вашей антикризисной стратегии было ли э, заложено, там процент увольнения каких-то людей, увольняли ли вы в связи с пандемией, то есть оптимизировали ли вы человеческий капитал, как вы это коммуницировали, расскажи вот обратную сторону медали пандемии, или у вас все растет и все хорошо? А... Нет, у нас, как у любой компании, есть свои сложности, есть свои вызовы, и мы никогда, ну, по крайней мере, в случае Люксофта и моего трехлетнего пребывания здесь этого не скрывали. То mm -hmm. есть дрова не вся зеленая. А в нашем случае очень много зависит от клиентов. И, соответственно, если на стороне клиента что-то нестабильно, нам, как компании, надо найти способ это минимизировать а, и найти способ перенаправить ресурсы да, на другую работу, на другие задачи, на другого клиента. Это не самая простая задача в кризисное время. Пока мы ее удерживаем на балансе. Всегда в любой эти компании есть проекты, которые высвобождают людей, есть проекты, которые набирают. Сейчас этот баланс более-менее присущ. То есть мы не говорим там, о сотнях людей, которые высвобождаются. Всегда есть плюс-минус 10, 20, 30, 50. Для компании в несколько тысяч человек это ну, обычное привычное явление. Вот. Что точно необычно, это то, что в некоторых странах государство предлагает помощь. Например, в Германии через курс Arbeitgeld да, есть возможность получать компенсацию, если не хватает нагрузки. Мы этим правом пользуемся и соответствующим образом подаем applications. В США есть возможность объявлять furlough, да, неоплачиваемое ну, скажем так, отсутствие. Те, кто защищен социально от государства, в этот момент могут получать э, помощь, но в нашем случае много релацированных. Соответственно, uh -huh. это те люди, которые пока не владеют ни грин-картой, не являются гражданами, естественно, и пребывание на визе не дает им возможности воспользоваться такой помощью от государства. Соответственно, наша задача направлена на то, чтобы защитить в первую очередь релацированных, потому что их семьи зависят от того, есть у них работа или нет. Uh -huh. вот. Это большие такие проекты, это реально мы говорим там, о сотнях людей. И вот, при этом да. люди сейчас остались там на тех локациях без возможности выехать из страны, и они не могут, они абсолютно не могут ни семью отправить куда им казалось бы безопасно, и сами не могут перебраться. И есть несколько, немного, но несколько кейсов, когда либо наши отпускники застояли в экзотических локациях. Есть пример Японии, есть пример Кении. С помощью большого нетворка удалось э, либо помочь вернуться людям в Украину, либо э, найти возможность с той территории работать. То есть вопрос в технике, вопрос подключениях, он, в принципе, тоже решаем. Угу. Слушай, ну тоже говорят, что сегодня там рынок IT, он развернулся там, на 180 градусов в сторону работодателя. Люксофт ужесточил в связи с этим требования для сотрудников на входа в компанию? На каких софт-скиллах людей вы нанимаете сегодня, на что делаете фокус? Ну, не будем лукавить, Войти основной интерес к хард mm -hmm. это то, чему мы можем научить, доучить да и добавить. Мы можем и хард научить и тоже подтянуть и добавить, но это все то время, которое, как правило, может быть не таким большим, а клиент, конечно же, хочет, чтобы пришел уже готовый специалист, который мог бы за неделю-две, адаптировавшись, выдавая тот результат, ради которого его приглашали к сотрудничеству. Поэтому сказать, что что-то изменилось в сторону ужесточения, я не могу. То есть более требовательными вы не стали к соискателю? Мы остаемся такими же требовательными, какие были. Я знаю, что ну, как бы в IT-компаниях давно вот развита диджитализация, и команды работают там, по сприптам, по бэклогам. Как другим компаниям адаптироваться к таким гибким методам работы? С чего начать? Как ставить KPI? Как ставить ОКР? Поделись своим опытом. А, в нашем случае... То, что есть у Luxoft, это никакой не волшебный рецепт. Это абсолютно используемые мировые практики, которые мы, как HR-команда, у меня есть подразделение HR Center of Excellence, конечно, же черпаем из тех источников, которым мы доверяем. То есть прежде чем запустить любой процесс, мы смотрим все бенчмарки, как это делают другие. Mm -hmm. вот. Основным источником бенчмарков для нас является Gartner. У нас неограниченная корпоративная подписка на все ресурсы и все, все абсолютно все глобальные сотрудники HR, независимо от уровня позиции, имеют доступ к этим ресурсам и, соответственно, черпают эти знания. Оттуда же мы забираем готовые и тулы, инструментарии, ну, то есть практически все, и сразу можем с этим работать с нашими менеджерами. Вот. Поэтому говорить, что что-то конкретно войти IT для IT — я бы не стала. Есть культура использования, и, конечно, чем более это юзер friendly, чем более это красиво с тем больше это ценится теми, кто знает в этом ток, и, соответственно, с тем большим удовольствием они этим пользуются. Поэтому наши внутренние пользователи очень строги к любому нашему продукту, который мы выпускаем. Они очень активно делятся обратной связью, и в итоге нам удается отладить тот процесс через наши инструментарии, то есть у нас есть корнстоун, которая у нас называется LaxTalent. У нас, конечно же, есть наши uh, people management системы, где мы все people management процессы естественно в электронном виде держим. У нас есть табло, то есть отчетность из всех систем, сведенная в дешборды, там, с подписками, с визуализациями, все в режиме реального времени. Но это то, что может быть у любой другой компании, если они хотят это сделать. То есть здесь нет ничего уникального для IT. Mm -hmm. Я вижу, что есть вопросы. они а мы всплывают на экране, да. да, я так понимаю, что можем пока... Мы к ним вернемся обязательно. У нас принцип такой, кстати, забыла сказать на старте. Так уже хотела начать с тобой говорить отдельно. Мы сначала пройдемся по списку моего вопроса, а потом вернемся в чат и обязательно зацитируем все вопросы, которые есть. Насколько я знаю и видела у вас там и в Киеве, и в Одессе, и в Днепропетровске такие модные, там модерновые офисы, там они отличаются некой там креативностью, да там дегенерируется идея одна команда не пересекается с другой там у вас теннис там у вас пинг-понд это то что там может быть является но ну, основой вашей корпоративной культуры и позволяет людям как бы немножко переключаться да, между нагрузкой но сейчас в связи с карантином ну как бы люди не физически не могут присутствовать в офис с 6 июля если они возвращаются в офис как бы будет традиционная стандартная работа как и была или вы уже продумываете сценарий какого-то виртуального офиса если вдруг осенью будет там повторно пандемии пожалуй второе потому что сама жизнь ну потому что будущее пришло к нам быстрее, быстреньше мы добрались до него и когда мы смотрим на хорошие такие красивые инфографики вот как раньше было принято работать и как вот когда-то мы будем работать так вот когда-то уже наступило. и оказалось что людям которые работают из дома в большом количестве это в большой части это нравится мы не говорим, что все горят желанием остаться дома, потому что, возможно, не у всех есть а, условия для этого. Но однозначно есть часть сотрудников, которые хотят и могут остаться работать в прежнем режиме. Более того, каким-то волшебным образом мы уже все осознали тот факт, что из дома мы работаем больше, лучше, быстрее, продуктивнее. А, и такой выбор будет. То есть мы его предоставим. И мы как компания хотим переходить вот то, что называется к flexible working place или там, к... Как, как же это правильно сказать по-русски, к рабочим местам, которые не принадлежат кому-то одному, да, которыми можно пользоваться, собственно, по праву, первый пришел, первый его занимаешь, в какой-то части. То есть это не значит, что будет большая игра, да, найди для себя рабочее место. Но для тех, кто хочет mm -hmm. изменить привычный ход событий, эта опция, она, конечно же, уже будет доступна. И сейчас у нас, как у компании, есть время к этому правильно подготовиться. Ты говоришь, что ну, опыт показал, что люди на удаленке стали более эффективны, продуктивны и результативны. А, не Пока замечаете... мы наблюдаем именно это. Да, не замечать. Есть две стороны медали. да. То есть первое — это то, что у человека на удаленке стал длиннее рабочий день во априор, Правда? да, потому что как бы совмещается бытовая история и как бы рабочая. И второе, что люди сегодня на удаленке, они эффективны еще за счет а, того кредита доверия, который они построили в офлайне, в офисе. То есть не будет ли такого, что онлайн потом даст откат в результате? И планируете, прогнозируете вы какие-то для этого программы по удержанию мотивации удаленных сотрудников? Абсолютно справедливое замечание, и поэтому я добавила, что пока мы наблюдаем действительно вот хорошую сторону истории, когда все вовлечены, все работают, максимально выкладываются, но так или иначе э, придет усталость. И эмоциональная усталость, и, и просто вот потеря какого-то ориентира. Офисы останутся, и всегда будет возможность собраться командами в офисе. Пускай это будет раз в неделю, пускай это будет раз в несколько недель, но формат физического присутствия, он предполагается более того, как только разрешат международные перемещения конечно же конечно же восстановится и поездки друг к другу то есть в моем случае это занимало большую долю моего рабочего месяца То есть как правило у меня в украине могло не быть по несколько недель две-три недели я могла бы просто в разъездах и это было вот как только откроют границы станет ли это мотивация первой поездкой куда-то в другой офис Посмотрим, посмотрим, как будет выглядеть теперь международное перемещение, поскольку то, что нам демонстрируют вот в новостях по телевизору, выглядит не, не, не очень мотивирующе пока. Окей, okay, будем ждать. Ты знаешь, кстати, будем ты... осторожничать. Смотрела ли ты э, нашумевший выпуск Дудя про Кремниевую долину? Ну, один из точно смотрела. Это последний там сюжет, там трехчасовой, он практически его 15 миллионов зрителей посмотрели. Так вот, в этом сюжете была такая фраза о том, что «Долина — это, она не в Калифорнии, она в головах людей». Вот что, на твой взгляд, нужно прокачать нашим людям и нашему бизнесу, чтобы выйти на уровень развития идей и бизнесов, как в «Долине», и что нам мешает? Я согласна с тем, что это все в головах, более того, в общем-то, профессор Преображенский нам этот секрет открыл давно, что все-все-все только у нас в головах, и я не возьмусь говорить о том, что чего не хватает всему нашему бизнесу, но однозначно работа в удаленке показала, что не имеет значения, куда все успели разъехаться, да, чтобы там как-то комфортно сесть. Я уехала из Киева буквально через три недели сидения на в таком жестком карантине, когда стало понятно, что это бессмысленно сидеть в Киеве, потому что вообще нет никакого шанса там выйти и просто сменить обстановку. И многие мои коллеги последовали этому примеру, и мы пока еще не возвращались, каждую свою основную локацию, но от этого не изменилось ничего. Качество интернета позволяет подключаться откуда угодно. Вот. Видимо, хватает нам всего. Вопрос концентрации и фокусировки. И если человек привык по совести работать в офисе, вряд ли это человек позволит себе работать не по совести, сидя в деревне у бабушки, у родителей, просто на даче, э, и сделать вид, что интернет вдруг внезапно закончился. В Украине можно построить Украинскую долину? Вот Я так. думаю, что абсолютно да. У нас очень-очень талантливые люди. И та энергетика, которая есть, и тот запал, и вот именно вот такая честность, искренность и, и совесть, вот, вот по совести, это то, что нам точно позволит это сделать. Кроме энергии, и трудоспособности, что еще могут э, культивировать наши люди для того, чтобы стать еще более эффективными? Есть у тебя какие-то рекомендации по этому поводу? Из того, что мы наблюдаем очень много нестандартных решений, идет от как мы говорим, выходцев да, отсюда, потому что мы правда перевозим очень много людей э, из Украины, из России в ту же Польшу? В те же и ту же Германию, и те идеи, с которыми они приходят к местным локальным менеджерам, иногда их ставят, ну скажем так, в тупик, ну, то есть, как это, да, а затем, ну окей, давайте попробуем, и после этого это работает, ну а что так можно было? Вот эти три этапа на первых порах, когда мы поперевозили по несколько сотен наших человек, и когда половина, а то и больше половины люксофт-команды в какой-то стране составляли, э, приехавшие из разных стран, вот, э, релацированные наши эти специалисты плюс их семьи они давали абсолютно непредсказуемый хороший непредсказуемый результат умноженный на местные колориты, на местные возможности у нас большая достаточно команда перевезенных в ту же малайзию для меня это тоже было большое открытие вот когда идешь по офису слышишь везде русскую речь окей в нью-йоркском офисе в какой-то момент у нас было больше русскоговорящих нежели англоговорящих а у вас, кстати, нет такой программы мотивации? Вот я помню, когда Евгений Уткин рассказывал, говорит, когда мой киевский офис, ну, как бы э -э, входит в стадию стагнации и в медленном темпе, говорит, я их отправлял, говорит, в московский офис. Но если их темпы жизни московского офиса не удовлетворяли, я их отправлял на экскурсию в Нью-Йорк. И они, говорит, возвращались потом в киевский офис, и, говорит, резко наш аквариум с медленными темпами работы превращался в реактивную машину. Вот как темп жизни там Нью-Йорка и тот же Московского вы имплементировать к нам. И надо ли это? Я могу сказать, что в Украине очень-очень быстрые команды, быстрые реакции, и когда мы сравниваем на, скажем так, на контрасте с нашим АПАК-регионом, даже Малайзия, Индия, Сингапур, мы прям очень быстро все делаем. Mm -hmm. Это не значит, что где-то лучше, где-то хуже, но с точки зрения скорости и, по крайней мере, реакции, выдачи на гора чего-то, по ощущениям здесь гораздо быстрее, поэтому вот у меня нет э, чувства, что нам надо здесь что-то, по крайней мере, ускорить. Mm -hmm. Кстати, в недавнем обсуждении такого понятия, как велбинг сотрудников, один из экспертов сказал, что именно IT-компании нарушили культуру адекватного благополучия сотрудников, не гриф, но ну, назовем так это культуру кайфа. И эта культура кайфа во многом сейчас мешает адаптироваться к осознанным ограничениям. Верна ли эта точка зрения для люксофта или Нет. Um... До IT я работала в телекоме. Телеком на тот момент, конечно же, ориентировался, что делает IT, и тоже не отставал вот в предложениях для своих команд, Ну, потому что важно было сохранять и, реноме, и лицо и репутацию, и многие интересности в виде тех же настольных игр, каких-то фановых квизов, нестандартных мероприятий, они для меня существовали до моего пребывания в IT. FMCG, 15 лет назад. Мне тоже известен как законодатель мод в инвестициях в обучение и развитие, при том с очень интересными форматами. Было много денег в тот момент, в то время это реально хорошо помнят, я думаю, многие из моих коллег, когда мы могли себе позволить увести команды и не только топ-менеджмента, на неделю, на две в загородный комплекс, работать с утра до вечера по учебной программе и с вечера до кто сколько может, да, фановые штуки, поэтому говорить о том, что это сугубо IT, я бы не стала, мне повезло это застать в разных индустриях, но то, что в Украине сейчас мы просто видимую часть, как раз на стороне IT замечаем, а возможно, это история о том, что другие индустрии об этом меньше говорят или меньше показывают. Но что не факт, что у них этого нет. Индустриям? Что сделать другим индустриям, чтобы довести до такой культуры, как в IT? Какие у тебя будут рекомендации? Ну, я думаю, здесь важно walk the talk. То есть не только говорить, что у них это есть, но и давать возможность сотрудникам показывать это. А для этого иногда сотрудникам надо научить выходить в публичное пространство. А из того, что мы видим по IT, про злойки, это те люди, которые реально любят и честно выкладывают все, что комфортно, некомфортно, нравится, не нравится на специально ими же созданных площадках. То есть площадки mm -hmm. есть разные. Достаточно жесткие, есть менее жесткие, я думаю, присутствующие здесь понимают, о каких из них идет речь, вот, и, соответственно, команда, которая это обеспечивает внутри компании, каждый раз, так или иначе, да, с замиранием сердца ждет, на каком ресурсе это появится с какой оценкой, mm -hmm. и сказать, что наша feedback культура она сама по себе появилась, наверное, тоже будет не всегда справедливо, то есть мы действительно после любого мероприятия запускаем все обратные связи, формально, неформально, всегда собираем, считаем, обсчитываем, и смотрим на те известные нам площадки, куда точно стоит посмотреть. Uh -huh, спасибо. А давай еще поговорим про а плееров. да? Согласно теории Джек Велча, ABC-плееров в команде, ну то есть а плееров можно вырасти только внутри команды. Или это дар? Ну, что это? Скажи, пожалуйста, считаешь ли, ну, как бы, когда сотрудник приходит на собеседование, рекрутер видит, что он на плеер, то есть у него вроде как, там, импровизированно загорается лампочка в голове, что это наш. Реально ли перевести B и плеера на более высокий уровень продуктивности? И есть ли у вас для этого какие-то внутренние программы? Я выражу мое личное мнение здесь. Очень много зависит от правильной комбинации сотрудник-менеджер. Mm -hmm. Это абсолютно как в жизни, как в отношениях. Да, есть прекрасные люди, которые либо могут, либо не могут вместе достичь чего-то большего. И это не значит, что в этот момент кто-то из них становится хуже или менее талантливым. Да, от таланта менеджера, конечно, зависит, скольким потенциальным A-плеером он даст шанс. Но в жизни любого A-плеера точно был правильный менеджер. Ну, это круто. Да, а как бы тоже еще, знаешь, есть такое мнение, как бы бытует, что SEO-компании должны заниматься в первую очередь стратегиями, а персонал — это такая прерогатива HR-департамента. Должен ли сегодня руководитель погружаться в HR-проблематику своих компаний, увольнять сотрудников в процессе сокращения? Должен ли он следовать вот тому примеру, как на Airbnb, там сколько 1900 сотрудников сократили, и SEO написал письмо, видела, наверное, ты эту новость? Эту конкретно нет, я видела другие mm -hmm. э, новости, не всегда о самом лучшем примере того, как это делалось. И даже на просторах DXC мы наблюдаем ситуации, когда ну, нам стыдно за то, как это было сделано. Mm -hmm. Участвует ли у вас SEO в коммуникации с людьми? Или это действительно только пророгатива вашей как HR? А, для нас, вот как для IT-компании, видимо, нет альтернативы как научить и в общем-то дать возможность всем менеджерам как раз быть полноценными управленцами с точки зрения people-менеджмента, потому что единственный ресурс, который есть у IT-компаний – это люди. Mm -hmm. И, соответственно, к счастью, компании уже 20 лет, за 20 лет выросло поколение менеджеров, потому что многие компании провели 10-15, есть такие, которые и 20 лет. И они других компаний могли не знать, поэтому все, что они освоили, это как раз то, что произошло с ними в Роксофте. И сейчас любой менеджер компании знает и умеет правильно провести и сложные переговоры. Конечно, HR будет рядом. Конечно, HR не будет прятаться, но это не HR, который да, идет и закрывает эти вопросы. Это либо вместе, либо если менеджер действительно уже суперопытный, после всех консультаций и подготовки он сам идет со своей командой и решает эти вопросы. Конечно, с большим удовольствием их решают, когда они позитивные, когда мы говорим о промоушенах, когда мы говорим о пересмотрах компенсации, когда мы говорим о представлении какого-то нового бенефита. Сейчас не то время. Мы сейчас заморозили пересмотр компенсации, и для всех эта новость пришла из уст СИО письмом mm -hmm. с объяснением причин, сроков и в какой момент мы сможем вернуться к обычной нашей практике, и зачем мы это делаем. То есть это как раз та возможность, которая каждому из нас дана, чтобы помочь сохранить да, или там не применять более жестких санкций в каких-то наших других аспектах. То есть это вот наше участие, корпоративное участие, corporate citizenship, mm -hmm. которые все приняли, и из которых мы спокойно совершенно вот сейчас живем. Да, не все счастливы. То есть это один из таких антикризисных методов для того, чтобы людей вы как бы заморозили пересмотр предлога Конечно. Это, это возможность не, не прибегать к более жестким мерам. Ты говоришь, Пройдет квартал, мы сможем пересмотреть. То есть это такая краткосрочная перспектива на квартал, правильно? Мы каждый квартал будем пересматривать наши результаты, поскольку наши результаты являются частью э, общекорпоративной отчетности и, естественно, Поскольку DXC котируется на Нью-Йоркской бирже, ну, то есть мы должны очень аккуратно с этими работать в том числе. Mm -hmm. ты говорила, что людей, которых вы берете команду, но в основном с хард Что сейчас вот на этапе там карантина происходит у вас с обучением персонала? Обучаете ли чему-то, развиваете ли и там на что ставите приоритет? Если тоже заморожено, то когда, то есть, как бы ситуация будет более яснее, что будете начать? Чем... С обучением все просто. Оно у нас точно не заморожено, поскольку у нас традиционно очень много онлайн решений. Есть очень большая на Тысячи наименований библиотека ресурсов, технических ресурсов, которые компания оплачивает, которая есть доступ. Никуда не делись форматы вот, вебинара, когда мы ими заменяем те, которые проводились в формате аудиторном. И более того, мы рассматриваем вариант экзекватив нашего обучения как раз в формате вебинара. Здесь нам придется чуть больше, конечно, поработать. Возможно, к осени, к зиме мы выйдем с этим обновленным форматом потому что как бы, это, это то, что дается нам сложно. Но, тем не менее, даже вот такие эксклюзивные мероприятия мы готовы уводить в онлайн. Ух ты. То есть вы как бы прогнозируете о том, что в офлайн мы вернемся не скоро. А, все зависит не только от нас, как от компании, готовой вернуться, но и к все-таки международным перемещениям, потому что у нас привычный формат, когда наши лекторы, наши стейкхолдеры, они перемещаются, это, как правило, EVP, VP, то есть это высшее руководство компании, которые лично проводят сессии, которые являются кураторами такими групп, и в привычном для нас формате их приезд, ну или прилет, прилет в ту или иную локацию для проведения этого всего. С ними вот в, в онлайновом режиме мы еще так не работали, поэтому надо подготовиться, и мы честно говорим, что на это у нас уйдет, возможно, 3-5 месяцев. Это будет совершенно новый опыт. Ну, мы, по крайней мере, к нему идем, надеюсь, получится. Да, к слову, пользуясь э, правом организатора, могу сказать и, там, и тебе, и слушателям, которые нас слушают, мы тоже сейчас внедрили новую услугу, это стратегические сессии онлайн, сессии с нашими спикерами международными, Поэтому и уже такой опыт есть, мы несколько сессий проводили, мы всегда были за офлайн, но сейчас в нынешних условиях понимаем, что развиваться надо, бизнес развивать надо, и такая услуга у нас есть, поэтому... Ну, да, и это да, то, к да. чему идет весь мир, да, я подтвержу твои слова, я сейчас учусь в университете Уортона, и моя летняя сессия и зимняя сессия, ну, которые должны были состояться он campus, с целях безопасности их объединили в одну большую зимнюю сессию, все остальное время мы пока учимся в онлайне. Работает адаптировались, да, гибкая адаптация к изменениям и неизбежным самым изменениям. Я следующий вопрос, и он будет с моей стороны последний, поэтому кто нас слушает, вы можете писать в чат уже вопросы. А мой вопрос от э, издания о современном бизнесе и инновациях от журнала Promon. Звучит он так. Apple и Amazon, в отличие от других компаний, пострадавших от кризиса, продолжают набирать персонал еще больше. Будет ли в ближайшее время Люксок набирать сотрудников или пока придерживает свои ресурсы для более стабильного времени? И как, по вашему мнению, изменятся цены найти сотрудников во время кризиса? Могу сказать, что найм продолжается. Возможно, не в таких масштабах, потому что часть клиентов заморозили сейчас, то есть они застыли, они ждут, и я их понимаю, на своей стороне они тоже должны принять ряд стратегических и финансовых решений, куда они идут дальше. Часть клиентов уже вернулись с расширенными просьбами, требованиями и, соответственно, с купом. Часть попросили пока приостановить и на какое-то время берут паузу, и это абсолютно нормальное движение, повторюсь, в IT-компании любой, проекты живут своей жизнью. Если проверить все наши сайты, наш глобальный сайт, вы найдете там и по каждой стране отдельно, и то, кто нужен, и то, как можно сейчас в онлайн-режиме и податься, и пройти все собеседования. С точки зрения HR, тоже процедуры все отработаны, и оформим, и примем, за отбордем и поможем пройти вот эти все первые сложные как раз адаптационные моменты и это не останавливается то есть жизнь не останавливается и я надеюсь у других игроков ситуация может быть тоже немножечко приспуститься но никак не остановиться то есть я искренне всем этого желаю Uh -huh. А будут ли на такие же одинаковые позиции меньше сейчас офер предлагать, но в связи с тем, что рынок работодателя все-таки наступает, а не соискателя, потому что говорят, что там та же безработица в Америке, которая сейчас миллиардами, да, исчисляется. Ну, Америка это не <плесненно> самая в нашем случае <плесненно> да, востребованная страна по вакансиям, будем честными, то есть в нашем случае самые большие страны Big Four, как мы их называем, это Украина, это Россия, это Польша, это Румыния, это Германия, Вот здесь рынок не остывает. Хорошо, и у меня еще такой завершающий вопрос. Что порекомендуешь почитать, посмотреть, вдохновляющего для того, чтобы повысить свою внутреннюю энергию, сохранить и понизить уровень кортизола, который у нас сейчас, к сожалению, очень часто зашкаливает в связи с сложившейся ситуацией? Как бы странно это ни звучало, но вот в этот момент мне лично помогло стабилизироваться, да, подышать и подумать о хорошем. Вот, видимо, уже многим известная серия, которую я для себя начинала с книги «Лагом», продолжила, собственно, «Хюге», дальше у меня лежит на полочке «Лике», дальше такая же книга уже о грузинской концепции счастья, то есть те, кто их читал, знают, что они все о концепции счастья. И, собственно, они издаются под кураторством Института счастья, и там действительно столько много хороших наблюдений и столько примеров и рецептов, как быть счастливым вот в тех условиях, в которых вы оказались, и как из них сделать лучшее, что может сделать вас счастливым, что для меня это сейчас, наверное, лучший пример. Ты знаешь, ты так улыбаешься, вот ты такое ощущение, что все, что прочитала в книге, очень быстро перевела в опыт, в практику твою, как абсолютно. бы, улыбка, подтверждение того, что, как бы, ты абсолютно счастливый человек в ныне, даже в нынешних условиях. Но так. это не значит, что на невыходных я уже не сбегу в Киев. Мерите ли вы как-то уровень счастья своих сотрудников? А, я боюсь говорить о том, что мы прям меряем а, уровень счастья, но мы точно спрашиваем, как они себя чувствуют. Mm -hmm. Вот у нас регулярный а, концепт мод-мониторинга, Раз в году есть всегда классический стандартный engagement survey. Как минимум раз в полгода есть большой муд-мониторинг. Сейчас мы хотим его участить и сделать вот таким практичным, вот как тот пример, который я привела в начале апреля. Видимо, в начале июня будет правильный момент вернуться и спросить, а как сейчас вы себя чувствуете, потому что уже накопилась усталость, другие проблемы могли всплыть. И вместо того, чтобы счастливо закрыть наши экшн-планы апрельские, да мы пойдем и возьмем задачи себе уже июньские угу, собственно да кстати сейчас говорят не так страшен вирус коронавирус как вирус паники и те последствия которые он нанесет на психику предусмотрены к слову ли у вас какие-то программы может быть там корпоративные психотерапевты которые будут помогать возвращаться людям к здоровой психики и эффективно работоспособности Могу сказать, что к моей большой радости моя команда HR-директоров принялась нынешнюю ситуацию как нынешнюю, ну прям как челлендж, личный челлендж, и они негласно, но все-таки соревнуются. Каждая локация как отреагирует, что предложит, что сделает. Один из коммитментов на нашей стороне, каждую неделю в каждой стране выпускается дайчет, что сделано и что еще будет происходить на следующей неделе. То разнообразие мероприятий, которое предлагается, то э, те форматы, которые они, посмотрев друг у друга, то есть они в этот момент подсматривают друг у друга, адаптируют, и получается совершенно новая вариация да, на тему. То индийский вариант, австралийский вариант, малазийский вариант, российский, украинский, это все умножается одно на другое. И я не знаю, когда люди, сотрудники успевают ходить на все эти мероприятия, я лично не успеваю, но отвечаю на ваш вопрос очень много всего предлагается. Очень помогли страховые компании в наших разных странах, потому что они достаточно проактивно пришли с тем, что вот есть такие варианты, вот есть предложения, вот есть воркшопы, все бесплатно, вот есть консультации, это, это вот все входит, и это тоже часть того контента, который мы рассылаем на наши команды. Не стесняйтесь обращаться к вашим партнерам, к вашим страховым компаниям, к вашим э, компаниям-партнерам по обучению спрашивать, что есть, какие возможности, и не стесняйтесь говорить, слово бесплатно. Угу. Круто, спасибо большое. А, зачитаю комплимент тебе еще раз, Наталья, вы прекрасно выглядите, как всегда. И вопрос от Мирославы. А, поменялись ли проекты, запросы клиентов в связи с текущей ситуацией? Ну, на нашим масштабам быстро они меняться не могут. Проекты иногда много многосотенные, многотысячные, если говорить о командах, которые на них работают, в денежном выражении, многомиллионные, поэтому быстро здесь не меняется. То, что мы точно наблюдаем, что тревел-индустрия, конечно же, просела, они немножечко стали, скажем так, осторожнее. Если были планы на большой рост, они их придерживают. Ну, в общем-то, самое пострадавшие сейчас, наши парадигмы, нашей концепции это travel. Uh -huh. А что наоборот растет? Банкинг продолжает расти. Banking, да. У нас же есть запрос на онлайн-банкинг, я так понимаю, все больше и больше банков к этому идут. Более того, это не чистом виде банкинг, это все, что с этим связано, и wealth management, и asset management, и все те uh, сложные большие решения, которые не зависят от вот ситуации типа нынешней временной. Uh -huh. Вопрос от Анны. Расскажите, пожалуйста, примеры HR-продуктов, юзер и какие процессы вы вводите через дашборды и показываете открыто командам. Процессы выводим все. Вот все, что движется, все, что есть, мы все маниакально выводим в табло. Из интереса, вот прямо для себя этот продукт можете посмотреть в свободном доступе, то есть это файл корпоративный, это, это организация, это компания, то есть мы, как и все другие, покупаем этот продукт у нее, tablo на французский манер, то есть длинный <laughs> EUA в конце, tablo.com, вот, и любая система, более того, даже Excel-файлы можно подгружать и визуализировать все в одном uh, стиле, цвете, ну, то есть это, это, это неимоверный опыт. У нас внутри организации есть внутренняя команда, которая работает с Tableau, она на фоне 13 тысяч сотрудников не очень многочисленная, ну там ну до 10 человек, да, то есть может быть меньше, но мы действительно фанаты Tableau, и все, что у нас есть, у нас уже просто культура отстроена так, что дайте ссылку на Tableau, все. Uh -huh то есть В принципе, все показываете, все открыто. Мы можем посмотреть, ну, то есть вот, вот все, что можно себе представить, все можно туда вывести. В LinkedIn из интереса тоже я бы вам рекомендовала подписаться на их аккаунт. Они там показывают варианты самых разных инфографик и нынешние события они тоже переводят вот в свой режим визуализации, инфографик и это то, с чем мы тоже я могу иногда за там скриншотики там, своими идти, а вот так можем. А давайте еще вот такое сделаем. И, к счастью, наши запросы, ну, реализуются то есть это может занимать вот нескольких дней, ну, неделю-две, если бы клон большой. Ну, uh -huh, так круто. А, вопрос от Ринаты Карпенко. Какие мероприятия а, компания планирует проводить, чтобы сохранить привлекательность бренда на рынке труда после карантина и сокращения, если сокращения будут? Ну, судя из всего, я слышала, что вы как раз не сокращаете. А, не, в есть всегда, и это не может быть привязано только к карантину. И это нормальная часть истории в эти компании. Но у нас есть отдельное подразделение, employer branding, чья работа, собственно, заключается в том, чтобы правильным образом отражать имиджи, образ компании на внешнем и на внутреннем рынке. То есть employer branding работает как на внешний наш рынок, так и на наших внутренних сотрудников, кандидатов, и эта команда, конечно, очень профессионально выполняет свою работу. И если кто-то полюбопытствует наш сайт lagsoft.com, часть, которая посвящена нашим вакансиям, это как раз самый последний продукт, сделанный командой employer branding. Uh -huh, круто. А какие WellBing мероприятия делаете для сотрудников? И какие площадки для Sharing Experience делаете? Uh, сложно сказать, какие не делаем. Uh, что сейчас не делаем? Конечно, ушли в небытие спортивные наши мероприятия, к сожалению. Uh, все остальное, вплоть до наших uh, настольных игр, перевели в онлайн-формат. Uh -huh. Ну, то есть все, все, что можно делать, клуб для родителей, клуб для детей. Uh, все через онлайн, Zoom — наш основной инструмент, и используется как для деловых, так и вот для, скажем так, work-life balance событий и мероприятий. У нас есть отдельный зонтик, так называемый uh, Lux Good. Это концепт, который держится на том, что мы предлагаем нашим uh, людям глобально варианты вот work-life balance, кому какую сторону нравится. То есть это и про спорт, это и про участие в благотворительных мероприятиях, это и ментальное здоровье, и в каждой стране реализу, реализуется по-другому в зависимости от культурных предпочтений. Но вот кроме реального спорта, туда удалось в онлайн перевести все, ну, все наши активности. Здорово. Про опыт как раз. Как внедрять прочитанные данные для сотрудников и будут ли изменения в корпоративно-социальной ответственности вашей компании? Больших изменений в концепте не может быть нашего CSR. Начну с этой части, потому что каждый год у нас проводится так называемый CSR-инкубатор. Когда объявляется сбор идей, обычно это апрель месяц, к концу мая все идеи оцениваются жюри выделяются средства, и каждый счастливый обладатель этой идеи становится счастливым программ-менеджером для внедрения своей идеи в жизнь. Поэтому из года в год CSR-активность приобретает другой вид, но в рамках одной и той же парадигмы. Это все исходит от э, самих людей. Мы ничего на них не impose, да? То есть мы не навязываем. Мы даем возможность, мы даем площадку, мы выделяем бюджет. А что еще оптимизируете в затратах, чтобы держать финансовый баланс прибыли и гуманности? Честно, обнулили все наши физические ивенты на первый квартал, ну, то есть это было понятно, и эта строчка в бюджете, она не переносилась дальше, да, она просто обнулилась, будем честными сами перед собой. Сюда отнеслись и большие летние наши мероприятия, всегда есть летние пикники, так называемые summer vibes, ну и часть весенних мероприятий сюда же попало, к сожалению. Сохраним это в онлайн виде, но здесь не понадобятся такие бюджеты. Тот же день защиты детей, да, мы сможем провести... Без сбора тех же детей, для чего раньше потребовались бюджеты, накрыть стол, организовать аниматоров, да, это будет реализовано по-другому. На Дальше по кварталам мы будем пересматривать каждый квартал, что сохранить в бюджете, от чего просто честно стоит отказаться. Однозначно пересмотрели подход к компенсации, мы ее просто заморозили, и это сознательное решение компании, вот, ну, Поездки все, бизнес обнулились автоматически, это то, что произошло, да, даже без наших больших усилий. И обнулились они на ближайшие два квартала, то есть на полгода. У нас финансовый год начинается с 1 апреля, то есть на все наше первое полугодие. Угу. Так, сейчас, секундочку. Благотворительные проекты на платформах ваши или чужие? Нет, наши. Ваши. Наша. Так, прекрасный пример, кстати, говорят, компенсацию за что обнулили? Так, Юль, ну, на этот вопрос заморозили. уже... Заморозили. Да, заморозили. обнулили, заморозили. За бесплатно, пока мы еще не готовы. А, Анна просит, может ли она попросить Наталью поделиться инструментом по дашбордам? Таблком или как-то по-иному? К сожалению, я сейчас попробую... Попробуй в чате, да, сейчас написать. Да. Я прям ссылочку постараюсь на их корпоративный сайт сейчас найти. Вот он, коты и наш чатик. Вот он. Я надеюсь. Вы... Так, есть, пришла. Я вижу. А, Анна, напишите, что вы получили, и вам видно. Так, так, ждем, чтобы Анна написала. Да, от Юли, кстати, большая благодарность. Интересно и искренне, и действенно на самом деле. Она сейчас я тоже продублирую вам в чат. Может быть, так получится. Или отвечу вам лично. Так... Ну, собственно, ссылка у меня сохранена, Аня, вы можете мне после эфира, если вдруг вы не увидите здесь, написать мне в мессенджере. О, все, есть, огромное спасибо. И в LinkedIn прям подключительских к их аккаунту, они хорошо делают свою работу, видимо, маркетинговая команда у них очень сильная, и это прям занимательное зрелище. Давай, я как бы люблю заканчивать позитивными новостями и хорошим. Вот расскажи, что классного привнес в жизнь Люксовта карантин, что полезного вы вынесли отсюда и вот сейчас понимаете, что все-таки это помогло вам. В чем? однозначно помогло быстрее прийти к политике удаленной работы. Если до этого это было 33 итерации на тему «а как?», «а что?», «а как проверять будем?», «а, а как же вот мы вообще, да, так не бывает?» И в один день, на в одну неделю, когда вся компания доказала, что так бывает, мы перестали страдать на тему издания политики об удаленной работе, кому можно, кому нельзя, сколько раз в неделю можно, сколько нельзя. Просто пришли к формату, где точно нельзя, если это по контракту с нашим заказчиком никак невозможно. Всем остальным можно. Но Дальше уже преференс. Если кто-то не хочет категорически или не может, ну, конечно, у такого человека будет возможность работать из офиса. То есть ни, ни, ни, ничего при, принудительного, да, скажем так. Ну, и, конечно, я думаю, что все, как во всем мире, все наши сотрудники поняли, что совмещать работу родителя, учителя, профессионала, на какой бы должности он ни работал, это очень сложно. И я думаю, во многом пришло осознание, что оказывается, женщины, это делали всегда и мама и жена и профессионал и сейчас вот это осознание вот пришло к какому-то признанию и благодарностям потому что ну вот, все друг у друга на глазах и я думаю так много времени семьи не проводили вместе никогда не знали не догадывались что стоит за школьными уроками за параллельным зумом когда сидит мама у меня есть в команде мама у которых три школьника которых надо вовремя рассадить усадить и то есть наши зумы перемежовываются тем что кто-то идет там, к ребенку или ребенок приходит. Самый занятный случай был, когда пришел ребенок и сказал, можно, хлебушка. <свят> вот это уже анекдот на территории, да, то есть на всех наших просторах. Понятное дело, что детей никто голодом не морит, но то, что дети стали частью этой mm -hmm. рабочей, профессиональной истории, что дети поняли, что их родители, оказывается, зарабатывают тем, что сидят, разговаривают с компьютером целый день. Вот. Ну, это то новое, что ну, пришло, мои и... Мои коллеги, у которых тоже одной из трое сыновей, второй сын, и дочка, и мы как бы тоже понимаем, насколько карантин для нас стал неким вызовом совмещения ролей, и вот, как сказал там Игорь Гуд несколько эфиров назад, что, говорит, как раз этот карантин женщин сделал еще сильнее и превознес их в их превосходстве, потому что... Говорит, я, говорит, раньше не представлял, как вы умудряетесь так совмещать все вместе абсолютно да, да я хочу тебя поблагодарить за твое время потому что я знаю что мне было очень сложно вклиниться в твой график мы очень долго согласовывали это время и я безумно благодарна тебе от лица от себя лично и от лица моей компании и команды КГРУП потому что за кулисом мы проделываем большую работу для того чтобы давать людям сейчас вдохновение и инсайты как сдать экзамен на кризис, и я очень рада, что сегодня этот пятничный интеллектуальный ужин у нас был в компании с тобой, это очень здорово, я хочу пожелать тебе и всем слушателям, кто сегодня с нами, прекрасных длинных выходных, и, конечно, как бы не терять оптимизма и верить, что рано или поздно все закончится, и нужно учиться быть счастливыми здесь и сейчас, как Наташа рекомендовала по своим книгам. Спасибо вам огромное, мне правда очень приятно, и э, где-то неловко, что пришлось столько раз переносить и передоговариваться, но так уж так уж повелось, что э, работа на первом месте, по крайней мере, в моей жизни сейчас. Алена, спасибо, э, спасибо меня всегда легко найти в LinkedIn, соцсетях, да. в других соцсетях меня нет, если у кого-то будут вопросы, э, пишите, я отвечу. Спасибо тебе огромное, и спасибо вот еще от наших участников, которые вдогонку пишут, особенно за результаты вашего вопроса по странам, познавательно. Спасибо большое, отличного пятничного вечера и длинных выходных, они нам всем нужны. Спасибо большое, друзья, спасибо, и до встречи на новых эфирах People Management Live Talk, как обычно, понедельник, среда, пятница, 18.00, Следующей неделе у нас короткая, поэтому первый эфир будет во вторник, 18.00. Всем пока! Пока!